доброго времени суток дорогие подписчики и гости канала истина таро вас приветствует катерина сегодня я в очередной раз выпускаю один из очень интересных на мой взгляд очень нужных заговоров очень сильных и очень мощных данный заговор называется на замужество также женитьбу на узелок а также на сильную любовь между вами и вашим партнером перед проведением данным заговором а, я вошла в связь с высшими силами и приобрела особую силу магическую для исполнения данного заговора а, данный заговор заряжен на исполнение и чем чаще вы будете его смотреть от начала до конца данное видео, тем сильнее будет его действие. Напоминаю вам, дорогие мои, что данное видео, как и все остальные, я делаю для вас абсолютно бесплатно. И если вам понравилось данное видео, вы можете подписаться на мой канал. Поставить лайк, оставить комментарии с пожеланиями, какие в дальнейшем вы хотите видеть заговоры, привороты, присушки, таро-расклады. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал и в комментариях пишите, что бы вы хотели в дальнейшем видеть. Также хочу заметить, что в комментариях, все, что вы оставляете мне в комментариях, оно также набирает особую магическую силу, имеет сильное воздействие и имеет энергетический посыл направление во Вселенную. Благодаря этому все ваши пожелания я учитываю и помогаю быстрее их восполнить. Итак, сейчас мы проведем очень сильный, очень мощный, очень такой заговор, который вам поможет обрести свою вторую половинку и выйти за него замуж, либо же жениться на женщине, если это смотрят мужчине и обрести очень сильные крепкие отношения, которые вам идут по судьбе. После данного заговора предложение поступит вам от человека, который вам действительно идет по судьбе, с тем человеком, с которым вам нужно быть, который, с которым отношения у вас будут действительно вот сильные, крепкие, с которым вот вы сможете построить тот союз, о котором вы хотите. Это будет действительно сильная любовная сторона между вами развита, и вы будете счастливы в данном браке. Также хочу вам сразу сказать, что после того, как вы после данного заговора встретите свою вторую половину, с которой вы будете уже женаты, либо выйдете за него замуж, Данную нитку э, нужно будет сжечь, то есть до этого момента, пока вы не выйдете замуж, не женитесь, эта нитка, которую вот мы ее сразу обрежем для нашего обряда, э, ее нужно держать в ваших личных вещах. Здесь может быть э, ваше нижнее белье ваша одежда это может быть как кошелек сумочка ну, где угодно лишь бы только это было вот связано с вам с вашими вещами а, данную, данная нитка может быть абсолютно любого размера но она должна быть вот, как бы обязательно вот такая вот красная а, ну, любой длины любого другого как бы материала шерстяна или вот такая вот как у меня может быть ниточка, но абсолютно все равно. Но главное, после заговора положите ее в свои личные вещи и держите ее до тех пор, пока данный заговор не сработает. А сработает он сто процентов. И как бы вы увидите, насколько вам в дальнейшем повезет с вашей второй половинкой. Итак. Сейчас я скажу слова заговора на вот эту нитку. После данных слов заговора нужно будет сделать узелок в любой части нитки и уже на узелок продолжить заговор. То есть заговор состоит из двух частей, которые обязательно нужно прослушивать. Прослушивайте данное видео от начала до конца. не перематывайте это обязательно условие исполнения данного заговора и чем чаще вы будете его смотреть, тем вы больше усилите его действия. Итак судьба одна бежит, а на пути ее камень лежит. от него она спотыкается. камень в алмаз превращается. Да на пальце втором сверкает, жених уж меня зазывает. Так, завязываем узел. Кстати, девочки, вот вам показываю, что у меня есть вот такая же нитка. Я на данный момент уже замужем, потому что проводила данный обряд, заговор. И благодаря ему, вот я даже эту нитку... С руки не снимаю, а ношу ее, так как а, это является моим талисманом, моим успехом в личной жизни. Итак, завязываем нитку на узелок обязательно. Вот, ну, это может быть любой узелочек, это может, может быть узел и на вашей руке, как бы без разницы, или может быть, вот просто такой вот узел, завязанный. И слова на узел. Жениха. Невесту привечаю, дверь ему ей открываю, принимаю брачное обещание, поцелую хлопца, девчину и на прощание, а на жизнь долгую, да в любви счастливую. Вручаю ему руку, ей, свою наравливую. Будьте счастливы, мои дорогие! Любимая. С вами была Катерина Таро.